Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам расскажу, точнее покажу, очень простой рецепт. Как вы сможете побаловать ваших маленьких карапузов утром на завтрак, приготовить им чуррос. Этот десерт очень популярен в Испании и в Мексике. Это у них своеобразная уличная еда. Готовится чуррос из заварного теста и жарится во фритюре. Итак, для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. 150 миллиграммов воды. 40 граммов сливочного масла, 110 граммов муки высшего сорта, 2 яйца и 20 граммов сахара. Как видите, ингредиенты самые простые и доступные. Для начала нам нужно приготовить заварное тесто. Нам нужно взять сотейник с толстым дном и наливаем в сотейник в воду. Сюда же в воду добавляем сахар, и сливочное масло и отправляем сотейник на плиту на средний нагрев нам нужно чтобы масло растопилось а вода закипела когда вода закипела убавляем огонь до минимума и в один прием добавляем муку и все быстренько перемешиваем тем самым завариваем муку напоминаю что огонь минимальный и активно перемешиваем По мере перемешивания она соберется в шар просушиваем тесто при постоянном помешивании еще примерно минут две. тесто должно стать полностью гладким однородным без комков муки далее даем тесту немножко подостыть потому что мы будем вводить яйца чтобы она не свернулась тем временем пока это все остывает мы займемся маслом для фритюра берем сотейник и Выливаем в нем растительное масло без запаха, масла должно быть достаточно много, я выливаю примерно 1 литр И отправляем нагреваться на огонь чуть ниже среднего А тем временем продолжим приготовление теста По заварному тесту добавляем 2 яйца С помощью лопатки перемешиваем тесто до однородности. Сначала вам, может что... Сначала вам может показаться, что тесто совершенно не хочет перемешиваться. Она разойдется на такие комочки, но не переживайте, по мере перемешивания она снова станет гладким и однородным. В итоге у нас получается вот такое заварное тесто. Теперь перекладываю тесто в кондитерский мешок. С насадкой использую открытая звезда, желательно с мелкими зубчиками. Отрезаем кончик у мешка. Насаживаем на нее насадку. Перекладываем все в чашу и добавляем наше тесто. Всё, тесто готово. Далее беру лист пергамента и отрезаю на несколько частей. Берем лист пергамента, ставим на нее что-нибудь тяжеленькое и отсаживаем наше тесто. Берем ножницы и отрезаем из этого количества теста у нас вышло примерно 14 штук вот такого маленького размера теперь все это жарим на среднем огне смотрите чтобы масло у вас не было сильно горячим иначе у вас будут быстро подгорать Отправляем в масло. И обжариваем чур до румяного цвета. Когда наш чурос приготовится, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Далее приготовим шоколадный ганаш. Для этого нам понадобится 50 граммов шоколада темного, 1 столовая ложка сахара, 120 миллиграммов молока, 4 грамма кукурузного крахмала, и 10 миллиграммов воды. Положите в сотейник шоколад, сахар и молоко. И ставим на средний огонь. Главное не варите, а то у вас все сгорит. Перемешивайте постоянно, пока шоколад не растает. Далее смещайте кукурузный крахмал с водой. Хорошенько перемещайте и добавьте шоколадную смесь. Постоянно перемешивайте на среднем огне, пока масса не начнет густеть, это примерно 2 минуты. Все обязательно пробуем. Это классика. Теперь налейте шоколад в маленькую красивую миску. Итак, друзья, все у нас готово. Теперь сервируем. Берем такую красивую посуду. Ставим сюда наш шоколадный ганаж И выкладываем наш чурос. Теперь, друзья, посмотрим, что у нас получилось внутри. Проверяем, хрустящая ли она у нас. Обламываем. Посмотрите просто на это, ребят, какое тесто у нас просто бомбическое. Теперь все это попробуем. Теперь это чудо, окунаем наш шоколадный ганаш. Ребят, это нереально просто. Ну и все, друзья, наш замечательный десерт готов. Он получился у нас очень вкусным. Думаю, что вашим деткам это очень понравится. Готовится из самых простых и обычных ингредиентов. И что самое главное, готовится все очень просто. Обязательно попробуйте приготовить все это. Ну а я с вами прощаюсь, если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал, ставьте лайк под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А на этом я все, всего хорошего, пока-пока.